Здравствуйте, другие подруги! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Перед вами сегодня видео прогноз под названием Цепочки судьбы. Прогноз в основном будем производить на камнях и нам чуть-чуть подскажут ленорманы, как я их называю, пусть они нам чуть-чуть подскажут. Итак, выбирайте свою заветную цифру, спонтанно не напрягаясь, выбирайте и я начну. Выбирайте свою цифру. за две взялось и так под этим видео будет тайминг свой номер вы найдете и так начинаем цепочки судьбы это прошлое настоящее будущее давайте заглянем из-за каких цепочек какие ситуации возможны в будущем мне сложно сказать что такое наше с вами сейчас вот будущее на этом видео может быть это полтора может быть это два месяца ну, как говорится, поживем, узнаем. Итак, выбираем цифру 1. Немножко, пусть нам Ленорман такие путеводности дадут. Итак, итак, итак. Может быть, загадайте какую-то свою тему. Прозвонит она, не прозвонит в ближайшем, благодаря каким-то событиям в ближайшем будущем, позвонит ли она благодаря, может быть, каким-то цепочкам из прошлого. Что я вижу в прошлом? В прошлом лежит, э, ну, скажем, это можно назвать и письмо, и договор, и какое-то сообщение. То есть, возможно, это касалось в прошлом. На сегодняшний день для вас, как яркое событие, осталось какое-то общение в теме, вы и ребенок, вы и родитель или вы и родители. Также, также прошлое немножко вас, вам грустно, возможно, что-то там тормозилось. Может быть, благодаря родственникам, допустим. Может быть, благодаря вашим определенным чуть-чуть каким-то заблуждениям. Тут тоже такое есть. Возможно, заблуждение было связано и с вашим окружением, есть у вас подруга, возможно, или друг, который немножко, когда вы вслух встроили планы, человек немножко вас тормозил или сомневался, или подпитывал ваши сомнения, он или она, и говорили, а может быть не стоит, может быть это не твое, а может быть ты это не потянешь, вот тут такой момент немножко есть. Но в настоящее все равно волею судьбы вы вошли в настоящее. Наверное, буду брать подсказку. Вот эта карта тут непростая. В настоящем солнце – это ожог. Это ожог и яркое событие. В настоящем карта крысы. Карта крысы, которая все равно наказывает тех, кто э, хотел отсидеться от какой-то ответственности. Извиняюсь, тихо говорю, мои все спят. То есть э, карта крысы, она не очень хорошая, она воровская, она забирающая, она втихаря ворующая, она приносящая какие-то нам внутренние раздраивы, внутреннюю грусть, сожаление. Вот, что я вижу в настоящем, в настоящем очень интересно, опять помощь какого-то человека, но который, возможно, он или она, очень интересное слияние, когда человек хочет, то есть когда вы хотите идти вперед, и какой-то человек вас то ли помогает вашим сомнениям культивироваться, то ли вы думаете о а порамении, не... то ли, возможно, второй вариант, вы начинаете рожать в себе такой протест и говорить, а зачем я его слушаю, зачем я ее слушаю. Тут интересно, но в чем-то, конечно, риски есть. Почему? На, вот на линию, скажем, в отсеке энергетическая зона настоящего тут пришел камень демона. То есть кусочек камня лежит, смотрите, как то есть светлые силы вас тянут, тут вот какая цепочка, да, тянута, говорит, может быть, надо уехать, может быть, надо рискнуть, надо, может, переехать, или ехать учиться, или ехать на другую работу, или уезжать жить в другой город, и с двух сторон перетягивание, то есть у вас большие вот эти Карта крысы, возможно, в данном смысле, что крыса это как люди или какие-то ваши внутренние сомнения, которые вас же тормозят от какого-то важного действия. Оно непростое, но оно сулит удачу. То есть вы вот, вот сейчас, возможно, или может быть три дня назад были, вы у вас весы качаются, и вы хотите вот это объявить, кому-то сказать, я уезжаю, я ухожу, я вот, возможно, даже такой вариант. То есть... Основа хорошая, а вот много сомнений, так как грозди ненужного какого-то черного больного винограда в этой всей истории. Сбоку лежит, интересно, камень ускорения. То есть, если прошлое было тормозящее, сейчас у вас идет тенденция на ускорение, на улучшение. Но, возможно, оно произойдет только после вашего отъезда, уезда или переезда. Может даже это просто перемена места работы, допустим, как вариант вам лучше знать про что я говорю то есть надо или не надо я бы сказала что надо почему мне понравилось как сбоку легли два камня они в принципе легли на границе настоящего и будущего то есть первый глаз дракона это когда какие-то силы наблюдают, какой же процесс в вас проходит это как опыт вы получаете Возможно, вы рожа рожаете сами в себе какое-то решение, чтобы потом уже и следующее решение также без напрягов рожать, скажем так. И рядом с глазом дракона, с глазом лежит камень такой за перестройку отвечающий. То, то есть вы чувствуете, что вы на пороге новых событий, но вот вам самой, самому не хватает вот этого рывка. И сказать, да, я смогу, я хочу идти в новую часть жизни, в новый отсек, там, уже точно лежит, смотрите, стрела наверх, где я потихоньку уже пойду наверх, и там камень работает. Возможно, там при переезде, при перемене у вас и улучшится ситуация в вашей профессиональной деятельности, в ваших возможностях, возможно, через творчество. То есть красные вот эти камни, скажем так, сердоликовые в данный момент, удачные вот тут в моих раскладах на каменьях, они... Больше вот находится в теме будущего. И также карта будущего, это карта якоря в Ленорманах. Она говорит о стабилизации. Когда якорь, мы уже осели, мы уже где-то вот пришли и решили тут быть. Бросили якорь и тут у нас стабильно будет. Потому что якорь не даст нам вот, сомневаться, не даст сильно очень качаться. Вот такая вот рука, вот я могу... Вот все смогу. То есть вам нужно сделать вот этот старт и этот старт. Ой, не знаю, вы или сейчас, или в ближайший месяц, возможно, начнете, или вы уже начинаете. Только не попадите, посмотрите там календарно или в интернете, не попадите в дни любых затмений, то есть три дня до и три дня после, пусть даже оно частичное затмение, вот там мы не меняем э, судьбу, не делаем резких телодвижений во всех отношениях. Вот такая тут, можно сказать, подсказка. Ну ладно, давайте в Ленорманах еще такая напутственная карта. Видите, всадник, то есть не спеши, э, не, не спеши в своих, оголтелых каких-то, а вот я не смогу, не могу, а по факту надо вот ехать, иди. Можно уже спешить, но ты не спеши себе ставить блоки. Вот какое какой тут такое напутствие идет. Кстати, если эта вся тема связана с любовью, не бойся идти навстречу и быть с каким-то человеком. Тут тоже есть такая подсказка. Почему? Потому что ваше прошлое, мне рассказывает а, даже если вы допустим женщина у вас есть ребенок и вы думаете с ним вот с каким-то мужчиной с, э, судьбу соединить не соединить я думаю тут надо соединять конечно <coughs> лучше такой момент со мной обсудить <coughs> на личной консультации но ладно если вы не хотите если вы доверяете все целое видео видео <coughs> всяким видосам как сейчас молодежь говорит ну тогда вот Скачи вперед, всадник, всадник. Ну, так же это как кавалер, если можно так эту карту, можно трактовать. ну, в какой-то степени. Ну, вообще это поездка, это скорость и поездка. То есть э -э можешь спешить, но не накладывайся очень большие психологические вот нагрузки. Вот, дорогие мои, был такой вам прогноз. А теперь... а теперь вы просмотрите информацию для цифры 2. Итак. Так, ох, смотрите, ленорманы нам говорят, любовь, любовь, морковь, хорошо. Смотрю так, что скажу так, что... Смотрите, прошлое, настоящее, будущее очень такое размытое будущее. Вот до него дойдем. Как всегда повторяю, что это, возможно, будущее ближайшие полтора-два месяца. Начну с прошлого. Прошлое. Возможно, прошлое вам пришлось укреплять, закреплять что-то, связанное со своим здоровьем. Потом в теме прошлого... Возможно, то есть, возможно, вот у вас вообще тема здоровья как-то тянется. Вот тянется почти до, вот в настоящее даже уходит. Возможно, вам пришлось двойственно как-то себя вести на, на все, что связано в профессиональной деятельности. Возможно, была двойственность при попытке познакомиться, кто еще не познакомился, когда человек немножко делает вид не того, кто есть на самом деле. Я бы это не одобряла в теме познакомятся, потому что время пройдет все всплывет и ненужные разочарования будут у другого человека и я думаю вы бы тоже не хотели чтобы и вас в чем-то вам и искаж... исказили реальность с кем вы знакомитесь и это такой эффект в принципе как бы обман происходит и еще скажу что в прошлом большая эмоция по любви лежит у кого-то из вас Потому что Марс с Венерой, прям два камня вместе, такое, знаете, ну не знаю, яркая вспышка. Или это был возврат кого-то из прошлых к вам, подход прошлого человека. И вы не знаете сейчас, что с этим делать. Или он просто промелькнул, как комета, встреча, вас взбудоражили. И вот как-то так. Теперь... Хочу сказать, что в данный момент перехожу в настоящее. В настоящем ну, немножко есть такой страх за будущее, скорее всего. Страх присутствует за непроявленность какую-то вокруг, нечеткость в ситуации, в каких-то ситуациях, не знаю, государства в мире. Или тут трудно сказать, что этот камень очень он такой горный хрусталь, он в данном раскладе камней раски, раскидя камней он говорит что ты боишься то чего не знаешь ты боишься непредсказуемости ты боишься внезапного хрен знает что вот то что тебя выбит из клея это говорит о том что вы любите стабильность потому что в прошлом карта идет башня то есть вы любите стабильность все по полочкам все понятно. Чтобы вам никто не сбил прицелы, скажем так. Да? Вам не нравятся внешние раздражители, а внешние какие-то, когда, скажем так, идет внешняя раскачка вашей стабилизации. Входя в настоящее, у нас появилась карта звезды. Звезды это и когда мы можем достичь чего-то, и когда мы успокоились, и когда даже нам немножко пофиг. Звезды это какой-то такая. Успокоение карта, когда мы поймали и успокоились. Возможно, вы сейчас наполнены, наполнены большими планами какого-то друга или подругу, вы даже от, отодвигаете и не хотите слушать. Может быть, даже это и правильно, может быть, это и правильно. Возможно, вы формируете в себе, концентрируете планы на какую-то поездку за границей. Ну, допустим, вот тут есть так, вот два камня лежат, что... Эм, ну, что у вас планы, скажем так, планы, планы, планы. Что делать с этими планами? Они могут не очень-то и получиться. То есть планы грандиозные. Почему я так говорю? Потому что даже, возможно, поехать через... Человека, с которым вы познакомитесь или уже познакомились, и ваш любимый говорит, давай поедем, допустим, в Германию, там мы будем зарабатывать, там будет просто, э, будет просто и хорошо. Возможно, ему там будет просто и хорошо, но то, что вам будет просто и хорошо, я бы так не сказала конкретно по Германии, ну, как я вот тут говорю, потому что вот в этой цепочке лежит камень демона. То есть вы можете доехать в эту Германию, вы можете начать там предпринимательскую или просто рабочую деятельность, но Германия вам, допустим, конкретно не подходит гороскопически по карте рождения. И все. То есть вы там можете хоть, не знаю, хоть профессорам что-то выдать, что-то идеальное, что-то супер такое. Но страна вас не примет, она будет вас выплевывать. Допустим, если Германия как знак Зодиака в оппозиции или в квадратуре к вашему знаку рождения. Кто в теме, тот поймет, поймет о чем я говорю. Ну, допустим, если или если вы... Стрелец, то то близнецы с этими Соединенными Штатами Америки тоже не ваши. Будут все время какие-то напряженки, как черти из табакерки выскакивать. На пустом месте просто. Вот просто вот или ваше лицо им не понравится. То есть вот тут, может быть, надо уехать, но надо как-то вместе спланировать страну или город. Понимаете, не все так просто. То есть когда лежит камень препятствий в виде темных сил, то получается, что звезды дают вам какие-то заблуждения. Возможно, вы хотите туда поехать из-за климата проживания. Тоже как вариант идея хорошая, но надо, возможно, откорректировать финиш вашей поездки туда, куда вы хотите поехать. И вообще, хочу сказать, что в будущем, вообще, как видите, в будущем мало карт, извиняюсь, камней выпало. Одна такая романтическая, одна вот напряженная. Напряженная, возможно, какие-то немножко у вас на будущее. На сегодняшний момент такие очень повышенные планы, завышенные. Что ваша судьба, она не выдерживает таких объемов. И что-то там идет в нестыковке. Но по-любому в будущем у вас вышла карта сердца. Если со здоровьем какие-то напряжения, то береги сердца. В прямом смысле это карта любви. То есть романтические отношения закончатся нормальной серьезной любовью. Если вы собрались уехать, выйти замуж за иностранца, то, дорогие мои, конечно, не спешите или за иностранку, или за иностранца. Обязательно обратитесь, допустим, ко мне или к хорошему астрологу на консультацию, чтобы уточнить, а сама страна прожив... будущего вашего проживания, не будет ли она вот сама по себе работать против вас, вот как бы... Негласно, но вот ставить подножки. Вот тут неплохо. Мне, мне знаете, что нравится? На будущее тут мало каких-то вот таких моментов, но карта любви, она всегда хороша. Вот. И если вы девушка-женщина, то будущее через 2-3 месяца, скажем так, будет выравнивать, повышать ваш авторитет в окружаю... среди окружающих вас людей. Если мужчина смотрит, то будущее вам будет помогать какая-то женщина. Возможно, она немножечко вредная, но она такая статусная, она умеет разруливать, она знает, что делает, и в принципе можно за ней немножечко идти, и может быть и не немножечко, а вот как за путеводной звездой. Вот, дорогие мои, были вам тут такие номер два, Были вам такие интересные. Тут очень интересные. Главное, что вот эта линия хорошая. Тут вот сложности, а вот тут как бы вы на правильном пути. И теперь, уважаемые мои, будем цифру 3 смотреть. Итак, цепочки судьбы. Так. Итак, цифра 3. Цепочки созданы. Этот камень прям тут тоже. Но скажу так, что возможно в прошлом... Мне сложно сказать, я на каждом номере объясняю. Впереди это полтора или два месяца. Итак, прошлое. В прошлом лежит проблема в личной жизни. Какие-то нестыковки. Даже если вы уже давно в отношениях, то что-то немножко вас расстраивает и подрастраивает. Потом по-прошлому лежат сложности в теме карьерного роста. Скажем так, сложность в карьерном росте ну, профессионального такого характера или творческого. И очень даже тяжело такое ощущение, что вы хотите то ли как сплетни, то ли бояться, что вы поднимете голову, то ли кто-то ходит по начальству, на вас стучит. Вот такая тема тут есть. Люди боятся какого-то перестройки. Может быть, вы слишком рьяно рветесь в бой. Люди боятся рядом с вами изменений. Или люди боятся изменений через вас. И на всякий случай они какие-то вам блоки выставляют. но ну, явно, конечно, обычно эти блоки не вот так в лоб, а вот такие, знаете, интриги. Но камень перестройки, он тут есть, он выпал в ближайшее будущее. Совсем ближайшее. В принципе, в вы уже входите в этот момент. То есть, возможно, вам пришлось или, ну, я бы сказала, если вы не начали, можно начать уже, чтобы заткнулись или чтобы пошли спать и успокоились, чтобы им закрыть глазки как-то и ушки своим конкурентам тем, с кем у вас конфликты были, допустим, последние две недели, с кем вот вышло что-то, да, майкам не предлагают вам, чтобы пройти вперед, просто тупо взять и раздвоиться. То есть там с ними вы такая, в жизни вы другая, или вот вы там такой, тут другой. То есть хочешь вытащить свою тему, потому что сейчас непростая, у вас сейчас период настоящая, такое ватка умная, тормозящая, когда вы принимаете решение, мне налево пойти или направо, жизнь жмет какими-то событиями, вы вроде собрались туда, вдруг что-то происходит, и вы понимаете, а вот тут, туда сложно, может быть мне туда пойти, то есть вот очень тут, э, дорогие мои, тема... Тут еще есть тема э, заблуждений. Тема заблуждений может быть у вас включаться через любовь. Через любовь. Если вы девушка, женщина, вы можете построить какие-то планы на этого мужчину. А он на самом деле... Он может неплохой, но он не может в полном объеме вам выдать Бентли и, не знаю, там... И картия. Ну, я так в шутку, я так говорю, да... То есть рядом с любовью лег камень немножко такой самоиллюзии, самообольщений, когда мы одно принимаем за другое, и потом мы это требуем от партнера. А партнер говорит, дорогая моя, я тебе это и не обещал, собственно, а почему ты думаешь, что я вот это могу? То есть вот немножко реальности хочу сказать, да, сейчас у вас интересный момент, вот сейчас ближайшие две недели, еще вперед, что у вас идет погоня то ли в любви, то ли скажем так в профессиональном моменте я бы сказала что в профессиональном моменте по-любому там надо вот это перекрашиваться брать двойственную ситуацию чтобы тянуть резину свою лямку тянуть чтобы свои темы тянуть чтобы себя вытягивать чтобы конкурентов и этих интриганов оставить позади вот очень интересно тут ну, скажем, вот ближе к данной неделе, вот когда вы сейчас смотрите, да, камень Марса тут лег, ну, как бы энергетический такой камень, ну, вот он в этом, в моем раскладке камней, он вот отмечает, он такой большой, вот за какие-то энергетические всплески. То есть энергетика может дать вам и умственную, и физическую, значит, всплеск, и он вам даст, эта энергетика, она вам даст, возможно, нахождение правильного решения. Возможно, в данной ситуации, когда мы так застряли, я иногда своим клиентам даже даю такой совет, сходи на кладбище. Вот сходи просто на кладбище, к могиле предков, Можно, возможно, вслух чуть-чуть поговори, возможно, почувствуй ответ на какой-то вопрос. Они вам подскажут налево вам свернуть или направо в прямом смысле слова. Но хочу сказать, что... Если у вас идет, допустим, если кто-то из вас вляпался в служебный роман, может быть это неплохо, это будет вам какой-то стимул, как эстафета, как факел нести его вот вперед, эту эстафету. Вообще хочу сказать, в ближайшие две недели засучите рукава, надейтесь на себя, ну в том числе, то есть... И э, вселенная от вас просит и ваши какие-то навороты, э, ваши разработки, ваши какие-то решения, ваши физические усилия, вот, чтобы э, потихоньку, потихоньку начинается камень разворота в скорость. И смотрите как. Верхняя карта медведя. Медведь опять же это сила, улучшение ситуации. В том числе медведь он как бы немножко и друг. В чем-то возможно вы нащупаете и войдете через 2-3 недели в новое какое-то сообщество. Я не говорю, что вы будете менять работу. Может быть, вы, вас, вы найдете и будете искать дополнительную работу, чтобы потом полностью туда уйти, а здесь бросить, как вариант, а здесь уйти, а там вот прийти, да? То есть карта медведя она хороша. Она все равно такая больше дружественная, вот в, в Ленорманах, да. То есть она дает какие-то шансы, возможности. Поэтому в ближайшие 2-3 недели, не зря вы тут выбрали цифру 3, вот через три недели у вас начнутся предпосылки, предложения, превращения, скажем так, со скоростью. И не забывайте, что тут выпал камень перестройки. То есть психологически, вот прямо сейчас, во время этого видео, настройтесь на правильные, на скоростные, на нужные изменения, с учетом того что я сказала и все получится возможно конечно тут есть интересная подсказка возможно ранняя какая-то работа или которая вот вы сейчас пока что еще сидите, возможно, она вас в чем-то на физическом плане немножко разрушает. Допустим, возможно, эти интриги, эти рукачки, эти какие-то склоки э, рушат вашу, просто рушат вашу нервную систему. Сейчас вы это, может быть, до конца не понимаете весь урон, который наносится, а потом это, естественно, дорогие мои, ближе к старости, а может быть и через три года, не зря вот тут цифра 3, она нам все сигналит, да? Может быть через три года она уже даст свои, обрушенная нервная система, даст, начнет прозванивать, да? э свои вот готовые блюда, ненужные нам выдавать. Поэтому, дорогие мои, задумайтесь о том, что я сказала. Если есть дополнительные вопросы, как всегда, приглашаю вас в свой WhatsApp. Просто пишем слово консультация. Буду благодарна за лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. И до встречи!